Друзья, всем привет! У меня хорошие новости. Прошло 3 года и 2 месяца с того момента, как меня лишили права управления транспортным средством. Или как в разговорном жаргоне говорится, лишили прав. Восторжествовала справедливость, но частично. Я наконец-то отстоял водительской и мне его вернули. Сколько я боролся отставить свои гражданские права, но все было тщетно. Мне всегда и везде отказывали в моих заявлениях. Только Следственный комитет помог установить то, что я не находился в тот момент на месте происшествия. И благодаря моей настойчивости, настырности и, наверное, упертости, я все же добился справедливости. Напомню, что дело началось 22 августа 2016 года, а уже сегодня, 13 сентября 2019 года, Вынесено решение об отмене постановления части 1 статьи 12.26 КОАП РФ То есть мне должны вернуть мое водительское удостоверение и деньги в размере 30 тысяч рублей Забегая вперед, скажу, что не все так гладко, как, как казалось бы на первый взгляд От многих друзей я слышал, что «Колян, брось это дело, ничего ты не вернешь, не добьешься, у тебя ничего не получится и все в этом духе» Лишь немногие верили в то, что я добьюсь успеха Если честно, никто в меня не верил Говорили, уже скоро срок пройдет, проще так забрать Некоторые надо мной смеялись и ехидно подкалывали Говорили то, что ты ничего не докажешь, только бабки попустые строчишь и так далее Лишь малый процент людей поддерживал меня Думаю, что видели этот ролик либо в интернете, или по телевизору Телеканала Че, сеть НН, программы «Кстати» Возможно, кто-то видел в газете про город Ссылки на этот ролик и газеты я оставлю в описании. Когда я написал заявление в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело в отношении инспектора Горюнова, Антона Викторовича была назначена подчерковеческая экспертиза. Благодаря ей и было доказано, что подписи в протоколах не мои. И автомобиль на тот момент я не имел и управлять им не мог. Исходя из всех показаний понятых, моих показаний, амнезических показаний Михаила Халдина, инспектора Антона Викторовича Горюнова и тех, кто был в машине Нива. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Просто реально, блять, прикинь, блять, ставили, да? Он там с неба протокол составил, а потом говорит: блядь, вообще не было никакого. Чувак, ты че? Какой ты блядь, ебаный брат. Это Россия, братина Ладно, погнали, это была пуп, вставка. Но с одной стороны дело было очень запутанное, а с другой оно было предельно банально легкое. Все факты и доказательства собраны в том, что я не виновен, были предельно понятны. Но ни один суд, смотря на все это, что собрано в двух вот таких вот этих тамах, сука, что собрано в двух тамах дела, о моей непричастности к данному нарушению ПДД не хотел верить. Так как показания Халдин Михаил давал ложные. Да, кстати, пуп-ставка не Халдин Михаил Алексеевич, как он в ВКонтакте был написан, а Климов Михаил. Ссылку на него я тоже оставлю в описании. Инспектор Горюнов Антон Викторович и его коллега Мензелов ничего даже не стали проверять и устанавливать э, личность. Они просто составили протокол, так сказать, на коленке. На следственных мероприятиях, когда проводили допрос, э, в показаниях у всех резко стала проявляться амнезия. Почему частично восторжествовала справедливость? Да потому что Халдин... Не понес никакого наказания Вышел, так сказать, сухим из воды А что касается инспектора Горюнова Антона Викторовича, то его уволили Со службы ГИБДД И когда я пошел забирать свои права И с тем, что столкнулась, я представить не мог В общем, смотрим Друзья, в общем, сейчас иду в ГИБДД э, Получать водительское Так как у меня есть решение суда В мою пользу Вот, Я выиграл суд меня отсуди, Я отсудил права И сейчас иду на... Удмурской улицы в Нижнем Новгороде, сами знаете, наверное, где это находится, кто в курсе. И буду смотреть, что мне скажут, получу ли я права или нет, удалят ли меня из базы или нет в этом здании. Либо пошлют меня на стрелку. Ну, в общем говоря, сейчас узнаем, что будет. Здравствуйте. Ну, в общем, такой вот документик. Да. Представляете, лежит постановление вообще прям, ну, как бы, кто-то забыл постановление. Надо вернуть человеку постановление. Будем искать. Посмотрим, если Угу. Если они просто утверждают, то Uh -huh. Присылают ваши обжалования, то, что вы подавали решение, uh -huh. потому что, ну... А, это, что... то есть, это филикинограммы? Ну, это то, что вы принесли... Нет, причем здесь филикинограммы? К они должны поступить официально, uh -huh. не от вас. У вас, как бы, почему нет. У нас есть только постановление, с установлением uh -huh. законной силы, когда вас решают э -э, в ИСУ, да? Uh -huh. то, другого у нас, у нас даже нет обжалования. Вот. и если они нам подтверждают, мы ну, от вашего офицера потом смеются в Uh -huh. Все, карточку вот, закрою. Сейчас я копию сниму. Uh -huh. Так, это то есть не надо создавать. будет заново фотографироваться, сдавать и так далее. Uh -huh. вот, да, возможно. Да, да. Сейчас я копию сниму. Да, давайте. Том, 9-12, среда с часу до ну, Вы сказали, контактные данные мои возьмите. Вот здесь же есть. Шердонов Николай Владимирович. Да. Там там там там. Ну, мало ли. Или вы не будете? Я запишу. Ну, давайте. Короче, друзья, суд, как всегда, не направил бумаги в ГИБДД. Они лишают моментально, а чтобы вернуть водительское удостоверение или какие-то либо долги, или еще что-либо человеку обратно. Это у нас очень долго, муторно Пока ты его вот не подергаешь, этих не начнешь трясти Они не сдвинутся с мертвой точки Итог какой? Лишать они, лишат любого человека и свободы, и всего-либо вот, вот так, по щелчку пальцев Но вернуть это обратно и попросить извинения у нас как бы в России Это не принято, наверное, что ли, извинения спрашивают Так что сказали все до вторника Так, будем... До вторника ждать что произойдет так друзья третий раз я иду уже в это логово гибдд чтобы забрать свои законные права придется звонить какому-то наверное, начальник чтобы этот вопрос поскорее решил и может быть это сдвинется с мертвой точки в общем. сейчас позвоню узнаю, и надеюсь что все будет нормально алло добрый Утро. Я в общем сейчас вот возле ГИБДД стою, сказали, что в 9 часов зайти. Да, ну вот тут на КПП. То, что я принес письмо вот с печатью, совсем. Мне сказали то, что не, типа нет официального ответа. Якобы. Я говорю, а это еще не официальный документ. Нам чтобы сюда прислали они. Но они копию сняли, да, при мне. Хорошо, давайте. В общем, вот так вот. Вопросы решаются. Ребята. Не стали принимать мои документы, то есть постановление об, о, об отмене административного правонарушения, ссылаясь на то, что якобы им суд не прислал эти бумаги. Ну а в чем разница, что я им принесу, что суд пришлест. Печать-то одна и та же, подписи одни и те же, все заверены а, судьей и секретарем. Не знаю, не, не знаю, почему так произошло, но. Сейчас, я надеюсь, что мне отдадут это водительское удостоверение, я то есть, получу его обратно спустя три года и два месяца. А вам не сказать, что в понедельник я не, не надо приходить? Я позвонил, сказал, то, что прийти в понедельник. Она сама позвонила? Нет, я лично позвонил. Он, в понедельник да. И вот, буквально минут 10 назад звонил. Я знаю, что данный сотрудник связывался со мной угу. в субботу. Я ей пояснила, сказала, что в понедельник к нам приходить не надо. У нас сейчас будет живая очередь. Я на вас сейчас подзависну на полдня, выясняя данную вашу карту. Не знаю, я сейчас Андрей Владимирович позвоню, и там вы решайте сами. сами. Нет, вы, что он, значит он, он как бы ваш... Э Заместитель командира, правильно, он ваш командир ну, получился. Сидит, значит, ждать, сидеть. Значит, будем вот выяснять до а тех пор, пока не выяснил. Так а чем вы тут выяснять, если тут вот бумага же есть официальный документ. Вам Когда что -то? это не документ? Ничего не приходило. Это копия. Я такую копию сейчас а, тоже на вкус сделаю. Здравствуйте. Вот сказали то, что якобы мне прийти во вторник, а не в понедельник. Вот. Окончательно, где у вас есть решения, то что это действительно это пересмотрю, да? Удовлетворительно. Да, это... присмотрели у вас. Ну так и все отменили. Это от... Вы полностью документы прочитайте. Прочитаю. Ну, так вот, Держите, именно. А ждать будет сюда связываться. Хорошо. Вот такие, друзья, вопросы, блядь. Чтобы получить эту водитель, это надо кучу нервов потратить. мне судья подтвердила информацию, пока копию мы вот эту вот оставляем. К чему нам не присылают, Ссылается на то, что, видимо, судья-то не были, у вас адвокат был, да? Да. Вот, она говорит то, что нет информации о том, что, когда вы получили данные, в связи с этим, они проставили э, этап во вступлении в законную силу, то есть, как вот они у них и она мне, я запрос уже сейчас сделала, и она мне пришлет. Все, спасибо Теперь могу на них Прямо садиться и ехать, да? Все, спасибо большое Есть, ребята Все Блядь, это вообще Ребята, это Я охуеваю Все, у меня право на руках нет, нет, нет, нет. Вообще пушечка, просто пушка, бомба, гонка, блядь. Я не знаю, как это назвать. Короче, это, блядь, что-то нахуй. ребята, это, это пиздец. Все, ребята, ребятушки, я получил водительское, у меня теперь официально все, могу прямо ездить спокойно, нет. А, Б, С, категории, все, все мое, я доказал, что это... Вот не я и мне вернули водительское это вообще полная пушка блять я я не понимаю как это вообще возможно блять это я я отсудил эту херню три года я бодался в итоге все это Пш. как из мультфильма простоквашина Фу да чего же дичь пошла бестолковая я полдня за ней бегал чтобы сфотографировать Мало. Теперь ты еще за ним полдня бегать больше. Это почему же? А там фотографии отдать. В заключение всему вышесказанному хочу сказать то, что жизнь не оставляет никого безнаказанным. Бумерангом все вернется тем, кто в этом участвовал. Это Михаил и Антон. Ко всему изложенному добавлю, что не нужно опускать руки, даже если все против вас. Нужно добиваться своего, добиваться справедливости, правды, какая бы она ни была. И нужно уважать в первую очередь себя. И на этом хочу сказать им большое огромное спасибо. Всем, кто поддерживал меня, кто верил в меня. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал, включайте уведомления. На этом все. Берегите себя и своих близких. Всем пока. Погнали. Сейчас. Давай еще разок, дубль второй, Там как вообще в кадре-то стою, нормально? Полностью рост, да? Ботинки тоже есть, да? Ну все, давай. Проводки, только убрать надо. Напомню, что дело Бля, а бывает, х** сделаешь <сех> августа бля, бля, 2000 Ты, блядь, говоришь как робот, ну, бля, дь, дь? Говори, бля, как нам, да, Давай еще раз, да А ты потому что делаешь начало? я тыкну Ты, блядь, бля, Да? <сех> <сех> давай <На тройке>. <сех> <сех> Плавно, плавно Ладно, Давай, все Сейчас мы научимся, снимать мне должны были вернуть мое водительское удостоверение в размере 30 тысяч рублей. Забегая вперед. Мое водительское удостоверение в размере 30 тысяч рублей. Бля, откидец. Я видишь, у меня мысли блин, наперед бегут. Короче. Бля, конечно, слизками вообще позорно. Да и похуй. Натуре похуй. Вообще похуй. Да? Нет, почему для себя? Для людей. Все. Чик-чик, блядь. Погнали. Все смотрят, все вообще смотрят. А -а -а, что такое, что такое? Это долгий пункт. Думаю, что видели этот ролик либо в интернете, ли... Либо... Блять. Я не виновен, сука! Пуп, заново.